Всем привет дорогие друзья, вы на канале CheYoCTV. В этом видеоролике я вам покажу чит в игре Among Us. И это новый чит. И еще огромный плюс данного чита, то что он на русском. И в данном видеоролике я покажу, как скачать данный чит, и все я буду делать подробно, и также покажу, как же обойти регистрацию на сайте, на котором придется скачивать. В общем, смотри этот ролик до конца, потому что он получился очень интересным. Но также очень сильно прошу тебя, чтобы ты скачивал данный чит для того, чтобы потроллить друга, потому что это супер троллевский чит. В общем, я после того, как записал этот ролик, я удалил данный чит, дабы не мешать игрокам. А ты скачивай этот чит для того, чтобы увятервали друга. Сперва тебе нужно будет спуститься в описание, и в описании ты найдешь ссылку там на мою группу, на которую нужно подписаться. И снизу под ссылкой на группу будет ссылка на чит. На нее нажимаем и переходим на сайт. Ну а теперь мы оказываемся на ссылке, которую я дал в описании, и я сразу говорю то, что прямой ссылки на скачивание нету. Но на этом сайте можно обойти регистрацию. В общем, показываю, смотрите, скачать бесплатно. Жмем и прогружается сайт. Далее мы видим опять скачать бесплатно. Я не знаю, что это за индивидуум сделал, но ладно. И жмем блокировать уведомления, потому что не разрешайте уведомления. Дальше опять жмем скачать бесплатно. И опять жмем скачать файл. Это прям запнутый круг какой-то. И теперь жмем обратно, ну, на эту кнопочку. И потом опять жмем ⁇ Скачать бесплатно ⁇ И опять ждем, когда прогрузится сайт. И, и теперь жмем опять ⁇ Да блин, дофига рекламы просто. И теперь жмем ⁇ Скачать файл ⁇ И жмем ⁇ Ок ⁇ И файл скачивается. Ну, а когда скачался файл, вам нужно удалить оригинальную игру. Теперь удаляем игру и переходим в загрузки, в которой мы уже установим файл. А после мы переходим в загрузки. В загрузках мы жмем Амонкас и потом жмем установить и ждем, когда установится файл. После установки мы заходим в Амонкас, который установился, и здесь мы включаем наложение поверх других окон и потом переходим в игру. Долго ли, коротко ли, но наконец-то началась игра и смотрите. Я, например, могу выбрать, чтобы я видел всех э, импостеров. Я, например, могу даже стать фейк-импостером. Так, это я не то включил. Показать импостеров. Очень интересная функция. Может, у... блин, голосование. Ладно, вот, смотрите. Здесь видно импостера, то, что это желтый. Но я палить не буду, чтобы он поиграл. Потому что еще много можно функций показать. В общем, я пропускаю голосование. А теперь посмотрите еще на очень крутую анимацию. Ну, очень крутая функция. Смотрите, анимации. Анимация мусора, например. Я выбросил мусор. Теперь я бегу к тканам. Да, кстати, я еще и вижу призраков. Шиза. В общем, вот такое видео интересно получилось, в этом видеоролике я показал сами читы и показал, как их скачать и как обмануть сайт, на котором вы будете скачивать данный чит. Ссылка, конечно, в описании, пожалуйста, подпишитесь на мою группу во ВКонтакте, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что я очень сильно старался. Также очень важно не тестить вот такие, например, это заморозить игрока или телепортировать его к себе. Вот, вот такая функция. Ее не тестируйте, вас выбрасывают из комнаты. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Пока. Да, и повторюсь: пожалуйста, скачивайте читы, чтобы потроллить друга. Потому что с этими читами ты будешь вообще троллить друга. Это просто ужас, как. Это самые угарные читы. В общем, пока-пока.